Ребята, всем привет! Я уже нахожусь в палате. Остались буквально считанные часы до операции. И вот моя палата. Сейчас я вам покажу, где я буду находиться. Две недели. Может больше, может меньше. Врач сказал, посмотрим. Вот. Пока паники нету, таких сильных переживаний нету, но все равно само ожидание дается знать о себе. Сейчас сниму вам. В общем, одноместная у меня палата. В принципе, хорошая палата. С двери. Вот такая огромная дверь. Вход в палату. Включатели-выключатели. Есть туалет сразу. Такой вот небольшой. Все на, все, что есть, НАТО. Душевая. Есть и холодная, и горячая вода. Тут унитаз. Зеркальце. Тут я уже расположилась. Полотенце. Субная щетка. Бритва, конечно же. Субная паста, расчесочка. Полотенце уже уже приняла душ, уже в полной боевой готовности, <смех> готова к операции. Так, теперь вот у нас так вот выглядит кровать. Она тоже регулируется на порте, поднимается, опускается. Такая тумбочка водичка естественно, с собой и святую воду взяла и все, что надо взяла и молитвы уже прочитала перед аберрацией так, там уже вещи мои специально взяла влажное полотенце такие, детские вот симпатичная такая лампочка такая хорошенькая надо что-то почитать или хоть какое-то освещение было Такая Симпатичненькая. стульчик для гостей мусорка Та О, вот такие у меня чешки купили про резиновые чтобы можно было и в больнице в палате ходить и душ в них принимать. Здесь есть трехместная или четырехместная палата. Я э, в специальной такой палате буду находиться одна. Наверное, это для того, чтобы после операции я не пугала своим видом остальных женщин. Вот кондиционер, что очень актуально. Она сейчас в такую жару. Небольшой mm -hmm. такой узкий шкаф. Вот тоже Мои вещички расположились. Есть даже микроволновка. Небольшой холодильник. Такие вот тумбочки. Вот. Можно водичка, туалетка, ящички. Мои уже очкуляры, трубочки специально переложу я трубочки наверно сюда чтобы было бы проще пить воду допустим в лежачем положении засуну трубочку в кружку и вот так нагну и пьешь если пить сразу с кружки то можно вылить все на себя особенно после операции так, такие ящички все очень чинно благородно мои документы Телевизор Сатурн и вот эта штука которая включается отдельно, телевизор включается, и двумя пультами управляешь, одним включаешь телевизор, а этим уже переключаешь каналы, чайник есть, есть такая где-то 10 квадратных метров, а может и меньше палата, но все есть. И может даже хорошо, что я буду одна в палате, что это одноместная палата, что я никому не буду мешать и пугать своим видом, и мне никто не будет мешать. Врач сказал, что заберут меня сегодня в 12.30, сегодня у нас 19 июня, и начнут уже делать операцию. Операция будет длиться примерно 7-8 часов. После отвезут меня в реанимацию. И там я буду несколько дней. В реанимацию могут м -м, пускать родных. Вот. Так что Так что так. Сейчас нахожусь в реанимации. Уже третий день сегодня. Вот такая штука меня кормят. Через капельницу. катает растает в шее, в спине. В мочевом, в новом. В мочеточниках и два-три ножа. В животе. Не буду пугать вас, наверное, показывать. Сам живот. Вот реанимация. Еще буду до понедельника. Все очень тяжело. Все больно. И очень хочется есть. Разыгрался мой гастрит и желудок так болит. Что даже никакие обезболивающие его не берут. Короче, пока вот, так вот, ребята, забыла сказать, что сама операция пришла удачно. Операция длилась 5 часов и 50 минут. Это значит, что все пришло успешно, не было никаких осложнений. И вместо 7-8 часов было 5,50. 5, 5 часов и 50 минут. Подготовка была ужаснейшая к операции, вот у стоит катетер, все это крепилось на живую, потом катетер пришивался, потом выведен катетер из спины, вот он проходит через, ну, через весь позвоночник и заклеен там, скотчем или чем это тоже все наживо больно и ужасно. Разделька ругалась с врачом. Пока мне поставили. Как опираете все. Ну, операция прошла удачно. А после операции начались все эти ужасы. Первые часы. Было вроде бы ничего, так как еще анестезия действовала. Начнулась я вообще в час ночи, а потом, конечно, зонта уже нет в носу. Стоял зонт, вызывал жуткое раздражение. Мне постоянно с ним тошенила. постоянно хотелось рвать что я и делала. Она так больно. Блели все швы, и еще, вот, еще больше. Парсоном показался мне какой-то молодой, совсем зеленый и неопытный. Медсестры, ну как обычно, главнее всех. Я одна меня назвала мешком. Вообще, очень приятно. Что врачей. Вот, кстати, моя еда, которая капает в вену. Вот каптер. Большой мешок. Капает он где-то сутки. Таким я питаюсь. Но сегодня мне разрешили еще раз в час. По две столовые ложки бульона серпать. Хоть что-то будет в желудок попадать. Бульончик. Также таблеточки Исла стоят. все когда хочется кашлять, то очень больно. Сегодня даже немного я ходила по палате, конечно, с помощью врача и медсестры. Делаем успехи. В понедельник меня желательно перевести в нормальную палату из реанимации. Я думаю, что с каждым днем я буду себя чувствовать лучше и лучше. Чего я, конечно, не ощущаю. Чувствую швы и желудок, кишечник, что там происходит внутри, вся эта звезда пляска. И это очень больно, но ничего, уже все самое страшное позади. Всем привет уже 12 день после операции я в палате сейчас своей нахожусь реанимация была все очень сложно в палате намного как-то и легче и комфортнее и мне сняли уже один дренаж левый осталось у меня всего 4 катетера это один дренаж правый и два мочеточника и из мочевого. Очень отдает как-то все в спину, в желудке, колики, рези. Непонятно, что творится и в желудке, и в кишечнике. Все это очень больно. И без обезболивающих вообще не могу. Нужно не упускать этот момент и вовремя всегда обезболиваться. Вчера я пробовала стать походить без обезболивающих очень стало плохо и начала дрожать и чуть ли не терять сознание и в жар кидать и спина болеть и ну, короче ужаснейшее состояние еле дошла до палаты легла и не могла пошевельнуться пока меня не обезболили вот что какие новости на сегодня еще на двенадцатый день? Сейчас вам покажу, какие мне розы принесли для поднятия настроения. Видит с кровати моя палата. Жалюзы такие рулонные, чтобы солнце сильно не нагревало палату. Телевизор. И вот прекрасные цветочки. Нежные розы. С нежным приятным запахом. Они так поднимают настроение, и так это приятно. И каждый раз убеждать, что я да, действительно люблю цветы. Вот. Там моя, мои щупальцы, которые я выгуливаю. Завтра приедет мой врач, самый главный, который делал операцию. Так их очень много. Каждый день приходят и спрашивают каждый день меня врач, который был в операционной, как я себя чувствую, пощупают мой живот, вздутый, не вздутый. Стараюсь, конечно, подниматься, ходить, но очень спину отдает внизу как-то. Ждем завтрашний день, что скажет врач, что ожидает нас впереди. Очень длительный этот послеоперационный период, очень... А впереди еще восстановительный период. Это когда я должна научиться новым мочевым пользоваться. Сейчас мне сделали мочевой. Сейчас я переверну камеру вот что мне сделали получается мой мочевой удалили из тонкой кишки мне сделали новый мочевой пришили там где был старый мочевой и к нему провели мочеточники а также катетеры через мочеточники и через уретру это все выходит в катетеры чтобы сливались поэтому у меня столько много катетеров один от мочевого два от мочеточников и два дренажа вот и объем который на данный момент врач сказал он будет 120-150 миллиграмм мочевой он не делал сразу большой объем потому что мне нужно научиться пользоваться этим мочевым которые мне сделали то есть научиться пользоваться в плане того, чтобы научиться опорожнять его, понять какие у меня позывы к мочеиспусканию, потому что у меня не будет тех мочи, ну, позывов к мочеиспусканию, как у всех людей здоровых, ну, нормальных людей с мочевыми. Вот, То есть у меня это может быть как давление где-то да, отдавать, либо как я почувствовала при промывании вот этого мочевого пузыря, то есть мне каждый день еще промывают эти катетеры, мочевой и мочеточники. И вливают через трубочку, там специально вливают в физраствор. И я ощущаю, что отдает мне вот в пуповину, в пупок. Вот такая неприятность какая-то там... Не очень приятные ощущения. Возможно, врач сказал, это будут мои новые позывы на мочевой. такие. Вот. Посмотрим. То есть, и мне нужно на данном этапе, на восстановительном периоде научиться с новым мочевым жить, работать, пользоваться ним, опорожнять его, как у меня будет получаться, самой, либо катетеризироваться каждый раз. А потом постепенно объем будет этого мочевого увеличиваться. И по идее он должен увеличиться до 300 мг. Дай Бог, пусть все получится. Потому что я на данный момент не представляю, как это, как это все будет работать. Вот а По поводу чувствую ли я сейчас мочевой, либо те боли, которые были ранее у меня то нет, чего я вообще не чувствую. Я чувствую дискомфорт там в спине, боли в спине, в почках, что там возможно, я так думаю. А, лимфоузлы, шрамы, вот это все. Шрам, конечно, будет большой. От, от самого не могу и до пупка выше. Ну, выше чуть пупка. То есть такой внушительный шов будет. Ну, врач сказал, что сделаете себе там наколку. Это навряд ли. посмотрим. Вот. Так что, ну и сказал, что уже в сентябре вы можете ехать на море. То есть он знает, что говорит. То есть, что восстановительный период пройдет вот месяц-два. Я научусь пользоваться мочевым. И смогу ехать на море, плавать это примерно в сентябре дай Бог, с Божьей помощью мы все победим все, до да новых встреч все окей, все хорошо, жива ой, уже столько пережила и это переживем а дальше остается только жить и наслаждаться жизнью привет уже прошло больше месяца, как я нахожусь в больнице после операции. Сегодня 24 июля, а сделали операцию 19. Фух, Видео давно не снимала, было не в том состоянии, не было ни желания, ни сил снимать. Все подробности я обязательно озвучу, что со мной здесь происходило и какие были осложнения. В Фейсбуке я... Выставляла короткие посты, что со мной происходило на тот момент. Обязательно еще расскажу на видео, через какой ужас мне пришлось прожить. И не знаю, что будет дальше и как будет дальше. Врач сказал, что отпустит меня на неделю, если высоко температура не будет скакать, подниматься. То отпустят меня с катетерами домой. И уже, может, дома будет лучше состояние, как говорится. Дома и стены лечат. То обязательно сниму и расскажу, что со мной было. Так что жду поездки домой. Собственно, с двумя катетрами я еду домой. Один из почки, второй из мочевого. 17 числа. Мне сняли катетер с мочевого и хотели уже отправить домой. Но не тут-то было. Начали серьезные осложнения. И поэтому пришлось еще задержаться тут в больнице, побывать в реанимации и не только. Все подробности дальше в видео.